Упражнение четыре четырнадцать автомобиль машина просто. Или просто? Снаружи. Внутри. Крыша. Двигатель. Мотор. Багаж, багажник, номер, номера, зеркало, зеркала. Фара, сигнал, поворот, указатель. колеса, стекло, стекла, очиститель, Дворник. <пишут> салон. <пишут> Если... Сиденье, дверь, педаль, газ, трансмиссия передачи латинская буква руль Кнопка. Клаксон. Автомобиль. Это автомобиль или просто. Машина. Вот машина снаружи, наверху крыша, впереди двигатель или мотор. Сзади багажник, внутри багаж. Это передние фары, левая и правая. Слева и справа боковые зеркала. Вот левое боковое зеркало. А вот правое. А это номера. Вот задний номер. А это передний. Вот это задние сигнальные фары. Впереди, справа и слева, поворотные указатели или просто поворотники. Вот левый, а вот правый поворотник. Дальше колеса. Левое переднее колесо, левое заднее колесо, правое заднее колесо и правое заднее. Передняя. теперь двери вот левая передняя дверь левая задняя а вот правая задняя и правая передняя дверь это переднее стекло это заднее а справа и слева боковые окна а вот стеклоочистители или просто дворники. Это передние дворники, левый и правый. А вот задний дворник. Внутри салон, впереди водительское и пассажирское сиденье. Если машина российская, водительское сиденье слева, а пассажирское справа. А если машина японская, водительское сиденье справа, а пассажирское слева. Сзади еще пассажирские сиденья. Водительское место. Наверху слева зеркало, а внизу педали. Правая педаль это газ, а левая тормоз. Ручка рядом это трансмиссия или просто передача. Латинская буква D значит вперед а r значит назад вот это ручной тормоз а вот здесь руль смотрите вот так поворот налево а вот так направо вот сигнальная кнопка или клаксон